Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я И сегодня мы снова в КНБ Апрелевка Продолжаем отвечать на вопросы Сегодня возвращаемся к самому часто задаваемому вопросу Среди жителей страны Беларуси. А если КНБ в Беларуси не было, нихуя Но появится после новогодних праздников Ну это у нас в России, как мы сегодня выяснили Бело... В Беларуси нет праздников, у нас есть Не суть важно Знакомьтесь, Дмитрий Я оставлю координаты Дмитрия прямо здесь Вот в видеоряде, на... ссылка на анкету во Вконтакте. Ссылка будет активная в описании. Дмитрий едет в славный город Гомель, где после новогодних праздников наших российских, а вы там можете начинать прямо как вы проснетесь после нового года, начинайте заниматься в КНБ город Гомель. Чем? Дмитрий пробудет там в гостях, но достаточное время, чтобы заинтересовать, передать какие-то знания и а, да, да, да, да, дать какую-то начальную базу для того, чтобы вы могли заниматься. После того, как освоите с Дмитрием базу, вернетесь ко мне на YouTube, будете смотреть видео уроки, и все у вас будет хорошо. На этом на сегодня прощаемся, продолжаем идти заниматься спортом.